Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня поехала в Леруа Мерлен, чтобы купить цветочные горшки для пересадки бугенвили. И тут на глаза мне попалась такая красавица, что я просто ну, не смогла мимо пройти. Это, конечно же, орхидея Циньбидюм. У меня, хотя и недавно было видео об орхидее. Ссылочку, конечно, я оставлю вот здесь в уголочке, но я не могла вам не показать эту красоту. Ну, не буду вас томить, сейчас покажу. Мне даже пришлось встать, чтобы его показать, какой он большой. Я, честно говоря, такой цим видео увидела первый раз в продаже вообще. И как можно было пройти мимо такого красавца Конечно же я за него сцепилась И тем более у него цена-то такая была хорошая Что невозможно было его не купить Посмотрите, какие шикарные цветы Вообще огромные просто И сам он такой огромный весь Посмотрите Какие красивые цветы Да, и имеет аромат Имеет аромат такой легкий, приятный я думаю, как раз вот аромат вот, вот здесь прям вот желтенький, мне кажется, вот эти вот пыльца его, она-то как раз и имеет аромат. Орхидея, конечно, супер. Вообще, представляете? Сейчас покажу, какие бульбочки. Огромные, посмотрите. И там еще... Смотрите, вот еще цветонос один. Еще раз посмотрите, какие цветы. А это вот у меня такой беленький. Он у меня уже ну, давненько. Живет он у меня здесь, на веранде. И что самое главное... Он как раз любит перепад температуры. Вот здесь днем у нас где-то 19 градусов тепла, а ночью здесь опускается даже до плюс 8, до плюс 5 градусов. И для цимбидиума это самое главное для закладки цветоносов, потому что он любит перепад температуры, он любит прохладу ночью. И вот посмотрите, какой контраст. На улице снег, елочки, и он такой красавец вообще. Он у меня будет тоже здесь, на веранде. А летом они у меня переедут на улицу. То есть летом они будут жить у меня на улице, во дворе. Конечно, я скоро сделаю пересадку. Я хочу для них купить высокие керамические горшки. Вазоны такие, они очень красиво смотрятся, их и рекомендуют в таких высоких вазонах выращивать, и широких. То есть вазон не должен быть, допустим, ну пусть он высокий будет, его просто можно наполнить, будет керамзитом, или просто горшок туда другой в него поставить, допустим, да. Но а, он предпочитает широкий, для того, чтобы наращивать бульбочки, и не глубокие. И, конечно же, грунт идет, мелкая кора, мох с фагну. Ну и все. Ну, можно древесный уголь еще положить. Конечно, я дам ему адаптироваться. Я торопиться не буду. посидит пока в таком кашпо. И потом вместе с вами я перевалю его уже на свое место. И, конечно же, цимбидиум любит покушать его нужно удобрять хорошим удобрением для орхидей ну как обычно можно через полив этого достаточно будет вообще цимбидем это очень благолюбивое растение он в общем-то любит попить когда особенно идет рост ну в общем весенний летний период Зимой, конечно, он будет отдыхать, там можно вообще убрать полив, а просто можно опрыскивать, и ему это будет достаточно. А когда вот начинается уже рост, весна, тогда уже полив, конечно, нужно делать больше, отпаривать его, можно опрыскивать, конечно же, так как это тропическое растение. И, конечно же, когда он цветет, он требует больше влаги, чем, нежели в другое время года. Я могу создать для него такие его естественные условия. И я не боюсь его выращивать. Я уверена, что он у меня будет цвести, Потому что с имбидиум, если вот здесь два цветоноса, а представляете, если там будет 5-7 цветоносов, это же вообще зрелище будет просто в таком вазоне, красота такая будет стоять, это глаз не оторвать. А так я знаю, что многие цветоводы боятся заводить, потому что он в обычной квартире может не зацвести. Из-за того, что ему нужны обязательно перепады температуры. Как я и говорила в прошлом видео, что меня потянуло на орхидею. Если кому-то интересно посмотреть мою коллекцию орхидей, можете зайти по ссылочке и посмотреть мою коллекцию орхидей. Ну и конечно же я расширяю, видите уже еще один цимбидиум появился. Покупкой я своей очень довольна, так что и не удержалась и сняла для вас видео. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много интересного, тем более пополнение коллекции, конечно же, будет, обрезки, пересадки, ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии, мне очень приятно с вами общаться. Увидимся в следующем видео.